Все, поел, давай, начинаем. Мужик заходит такой, вот, на кухню, открывает холодильник, смотрит в холодильнике, блядь, чего там только нету? Колбасы нету, пельмени нету, масла нету, яиц нету, сала нету, чего там только нету? Это все, да? Это все, ничего интересного, там кроме деликатеза, нахуй ничего нету. Чего там -то только нету, вроде, блядь. Вроде как это. Как вот. Вроде бы она есть, а вроде бы нету. Вроде бы есть, вроде бы нету. Это как понятно. А как тут туда мужик Сначала хорошо, блядь. Открывай холодильник, вот жене. Блядь, у нас есть сыр даты.